Друзья, наверняка многие из вас знают или что-то слышали о таком понятии, как водородная очистка автомобильных двигателей от углеродистых отложений. И сейчас я хочу наглядно показать вам, как же на самом деле работает водород внутри вашего двигателя. Для наглядности мы возьмем обыкновенную алюминиевую деталь и закоптим ее сажей от сгорающей резины. Таким образом мы имитируем углеродные отложения на внутренних деталях вашего автомобиля. Сгорающее углеводородное топливо внутри камеры сгорания вашего двигателя никак не способствует выведению углерода из двигателя. Оно только еще больше усугубляет это положение, загрязняя двигатель все больше и больше. Сейчас мы модулируем воздействие углеводородного топлива на отложение углерода. Как вы можете увидеть, ничего не происходит. А теперь проделаем то же самое, но с использованием водорода. И что же сейчас происходит? Водород, сгорая в среде кислорода, создает благоприятные условия для полного окисления углерода, доводя его до состояния углекислого газа. Да, в этом вы абсолютно правы. Скептики и критики всегда обращают на этот нюанс свое внимание. Но сейчас я постараюсь устранить этот недочет. Обратите внимание, сейчас я буду использовать одну и ту же горелку, в которую будет подаваться э, горючий газ на основе водорода. Но в первом случае мы будем подавать туда чистые, чистую смесь водорода с кислородом. Вот как сейчас вы можете увидеть, что в этом случае углерод, э, отложенный на металлической пластины, активно э, взаимодействует с таким газом и окисляется. Сейчас я добавляю в водородное пламя углеродную составляющую, то есть пары бензина. Это полная аналогия того топлива, которое мы сжигаем в двигателях, наших автомобилей и вы можете увидеть что никакого воздействия на углерод такая смесь не оказывает хотя туда также подается водород кислород плюс углерод сейчас опять мы используем чистый водородный газ обратите внимание все меняется кардинально Ну, я тебе скажу, что скептики из тебя тоже так себе. Смотри, вот это водородный газогенератор S600. Вот это два коннектора, которые служат для подачи газа в горелку. Через нижний коннектор, отмеченный красным, подается только чистый гремучий газ, то есть чистая смесь водорода с кислородом, а через верхний подается то же самое, но с добавлением паров бензина, с добавлением углерода. Ну, теперь давай запустим газогенератор, подадим ему полную мощность. На манометре давление 0,4 атмосферы. Теперь можно зажигать горелку. Обратите внимание, сейчас горит чистый гремучий газ. В его основании нет ярко выраженного голубого э, центра. А теперь этот центр появляется. Это говорит о том, что в пламени присутствует углерод. То есть, как ты сам можешь убедиться, добавление либо отбор углеродной составляющей осуществляется путем вращения всего лишь одного барашка на горелке.